Если вы много бегаете, то когда-нибудь вы слышите слово «тейп», а потом он оказывается у вас на какой-нибудь частице тела. Видимо, пришел тот момент, когда это должно было случиться со мной. Вот тейп. Сейчас будем клеиться. А наклеит меня... Как зовут? Ольга. Ольга сейчас мне профессионально все приклеит. Самый важный момент – это подготовить поверхность для наклейки. Если у меня хорошо побреет, буду приходить к не только так плеть, но еще и бриться. Мне кажется, очень хорошо получается. Это не обработанная поверхность, а это обработанная поверхность. Я вот тут подумал, может, я зря решил только коленку. Ноги-то у меня большие и мышц много. Тут практически все готово. Французские духи. Сейчас будет примерка. Подгонка. Подгонка. пошла, да, чтобы не было острых углов, иначе они будут цепляться за что-нибудь. Я понимаю, почему женщины ходят во всякие салоны, депиляцию делают, там прочее. Сидишь, приятно. Потом еще, о том еще говорят, я побегу быстрее. Так ты не можешь выбежать из какого-то времени наклеил эту и выбежал. Опс, вот пошел процесс наклейки. Так, а мне поближе, да, надо? Вот так вот, вот так, да? Взяли мою коленку в окружение. Ну, это даже почти как у Дарт Вейдера получилось. Звёздные войны. Или у Бэтмена. Все, Ой. о, быстро готово. С ним можно мыться, можно его не снимать. А сколько его можно не снимать? Долго, да? В среднем наносится 4-5 дней. 4-5 дней. В общем, завтра а до пробежимся до 7 дней. Отлично, все. И, собственно говоря, посмотрим на свои ощущения. Ольга, спасибо большое. Переходите к нам ещё. Да. Да, да, теперь придется... Это, это как наркотик. Один раз оттепировался. Так понравилось, что тебе стригут волосы и бреют ноги, что начинаешь ходить только для того, чтобы еще раз эту процедуру пройти. Я специально не снимал этот ⁇ тейп, чтобы было понятно, сколько максимально он может поддержаться. Прошла практически неделя после наклейки. Сегодня суббота, да, в субботу я его наклеил. Видим, что он потихонечку отслаивается. Условия эксплуатации были такие, баня после марафона и ежедневный душ. Стоит отметить, что когда вы ходите в в баню, то его не надо вытирать, его нужно промакивать полотенцем. А на другой ноге, на другой ноге он практически вот уже все сходит. И надо его, конечно, уже снимать, что я сейчас и сделаю. Прошла неделя после марафона, и я снял тейпы со своих колен. <coughs> а, и сейчас мои колени представляют из себя, кто бы мог подумать. Блин, вот такие у меня теперь колени. Стрижены бритые после снятия темпа. И не хочется, чтобы они зарастали, потому что впереди еще один забег. И скорее всего я на коленке наклею э, тейп на Экспо. В этом смысле женщинам хорошо. Они ноги в порядке поддерживают. А с моей пышной шевелюрой у меня ноги в естественном состоянии. То есть пышность пышной шевелюрой. И если я буду клеить себе тейп, то придется мне выбрегать и выстревать дорожки. Ну и кратко резюме. Клеить степ или не клеить. Мне субъективно с тейпом понравилось. Я очень помню это ощущение. Еще раз скажу его. Что когда мне наклеили тейп э, на правое колено, оно у меня немножко поднывало, то я встал со стола, пошел и почувствовал, что правое колено у меня чувствуется себя лучше, чем левое, в котором ничего не было. Вернулся и наклеил э, тейп на левое колено. Пробежал марафон, э, недели тренировок, вчера было э, 50-километровое э, вяло текущее на медленном пульсе семенение, э, пробежка на выносливых 6 часов она заняла держал тейп до этого момента и снял. А, так что, если у вас вы чувствуете какие-то проблемы со связками, с суставами и при этом хотите бегать, конечно, клеите тейп. Если цена вопроса не очень значительна, в любом случае вы можете попробовать. Если вас ничего не беспокоит, то, наверное, тейп вам не нужен. Если вы чувствуете какую-то угрозу своему здоровью, то стоимость тейпа не такая высокая. Наклеивают его перед э, забегами э, бесплатно. Поэтому наклейте, посмотрите, э, приживется, не приживется. Я понял, что у меня приживется. Трейп, который я был наклеен, вот он. Черненький. Цвета были на выбор, какие хочешь. Здесь. Посмотрел свои рабочие видеоматериалы про тейп, и так это мне все понравилось, что решил попробовать наложить себе тейп сам. Воспользовался снятым видео, это практически инструкция, как это сделать. И вот смотрите, что у меня получилось. Вот одна коленочка, вот вторая коленочка. Мне кажется, это, конечно, не так профессионально, но в целом э, вполне достойно. Так что э, несу тейп массы. Тейпируйтесь, берегите себя. Ни одна пробежка не стоит вашего здоровья. Но каждая пробежка добавляет вам в копилку здоровья бонусы.